Друзья, привет! И снова я с вами, Волшенко Сергей. И сегодня в этом обзоре вы увидите самые ходовые размеры тюбингов. И как их грамотно выбрать, мы попробуем донести вам. Итак, погнали! Размер 90. Видите, у меня Рост 175. Это на ребенка тюбинг, которым ему будет комфортно гонять, плюс будет комфортно маме и плюс будет комфортно папе его носить и упаковывать в автомобиль. 105-й тюбинг золотая середина. Прям вот реально. Они по продажам бьют рекорды вообще 105 размер. Сюда можно сесть самому, можно на колени сесть ребенку и поехать в горы. Я катаюсь, сын у меня здесь я на коленях или наоборот и погнали вперед этот и этот тюбинг залазит в среднестатистическую машину в багажник а если вы захотите кататься вместе и вы хотите купить два или три тюбинга ребята сразу думайте о том как вы будете их транспортировать каким образом вы будете их перевозить когда вам привезут их в пакетики вы обрадуетесь потому что в пакетике они уложены вот таким образом но когда вы его раскачаете, и у вас появится 120-й вот такого размера, а еще если вы возьмете парочку таких, у вас будет реально проблема с транспортировкой. Вы не сможете затолкать его в автомобиль. А если и сможете, если машина большая позволяет, то он займет весь багажник. 120-й размер. Садится папа, садится сюда ребенок. Или наоборот, садится мама, садится ребенок, и папа встает на колени, и погнали! Ребята, выбирайте правильно размеры тюбингов. Маленький тюбинг, 90-й, на одного человека, на нем может поехать взрослый. Может поехать? Может поехать. Сядет, поедет. Но как он на нем поедет? Он на нем скатится. Ребенку будет кайф, маме будет с ребенком кайф, потому что... А отцы, мужики, сильные, им там 150 до да, тюбинг, ему ни по он понес его. И еще вместе с женой и с ребенком на прицепе. Но мамы проводят очень много времени с детьми. И чтобы, допустим, взять тюбинг, здесь тюбинг, здесь ребенок, здесь еще что-то там, какая-то там, не знаю, вода, что-то еще с собой, да, взять, телефон, то вот это будет проблема. 105-й тюбинг. Опять повторю, супер-тюбинг, средний размер, он и в тачку помещается, его можно два там положить, и можно кататься вдвоем. Мама с ребенком сели, папа взял за тросы и повез. Третий размер 120, сравнивайте, господа, нужен он вам или нет, потому что а, в России мужики подходят большинство подходят к покупке по-пацански. Снада самый большой и он самый крутой. У нас должно быть самое крутое. Вопросов нет. В этом есть огромное преимущество. Но как вы его будете возить, как вы его будете транспортировать и где вы его потом дома будете хранить это вопрос. Потому что вы скажете, Сергей, можно их сдуть. Вопросов нет, сдуть-то можно. Покатались, сдули, а потом опять качаете. Ручным насосом его накачать нереально, в домашних условиях, допустим. От машины насос можно 15 минут потратите, и накачаете. Но вы эту процедуру будете проделать каждый раз, вам будет не по кайфу. Так что, собственно, ребята, выбирайте по размеру. Итак, семейный тюбинг большого размера. Три человека могут гонять с горы. Папа может транспортировать маму с ребенком на тюбинге. 105 Два человека спокойно садятся. Один сюда, Другой на колени. Средний размер, золотая середина, в машину помещается. 90 й Маленький тюбинг для ребенка самый кайф. Обращаться удобно, транспортировать удобно, хранить удобно. А кататься будете только одному, либо взрослый, либо ребенок по одному. Ребят, приезжайте к нам в интернет-магазин в Тюбинг. Вот тюбинги перед вами, шоу-рум перед вами. Вы можете вы приехать сюда, сесть вдвоем в тюбинг, взять этот тюбинг пойти в машину к себе затолкать так сколько лезет может быть взять такой и такой а может два таких взять вы прикинете посоветуйтесь с менеджером они вам там расскажут сюда и вы сделаете свой грамотный выбор а с вами был Волченко Сергей всем спасибо огромное пока пока